Всем привет! С вами, как всегда, Пиксет. И сегодня я хочу рассказать о обновлении кликера-симулятора. В него я добавил целое лицо, Вот. Прям вот такое вот целое. Вот. Гигантское. В котором целых пять питомцев. Они альтернативны обычным, но... Оно зимнее. И очень хорошее. И крафты работают в нем Зато. В отличие от прошлого. И бафы лучше. Поэтому... Рекомендую зайти и чекнуть яйцо. Также по фикшн-баг, что просто питомец зависает у вас на экране и все. И вы не можете ничего с ним поделать, кроме как ресетнуться. И сейчас у неё со мной, конечно же, Артемка. Всем здравствуйте. Угу. <свят> <свят> <свят> <свят> Блин, нормально. У <свят> меня нормальный игрок. Вот. Сейчас я попробую выбить самого редкого питомца за шансом 0.1. Сейчас попробуем. Надеюсь, Артемка мне тоже поможет. Да? Ты же будешь выбивать себе самого редкого поэтому У тебя же тоже очень много гемов. Прям очень много, столько же, сколько у меня. Только у тебя... Ты куда? Не туда. Ну, ладно, я это буду открывать. Кстати, если я спид прописал, чтобы быстрее бегать, ну, это просто так. Но здесь шансы лучше, чем в отличие от того яйца. Например, тут самый редкий 0.01 и на, на камоновского 75, а тут 60. И на, тут есть он комона, а Здесь здесь рарка. Ну, тут, короче, очень убафнутое яйцо. Но здесь тоже хорошее. Кстати, Хочу рассказать несколько фактов, которые вам помогут в игре, ну точнее понять ее. Сейчас объясню. Если чем больше Мне у вас эпик, лист... выбил. эпик, у меня даже нету эпика, у меня только да. рад. Ты двух четырех выбер, выбил шанса, но это вообще самый редкий, один из самых редких. Ну-ка попробую сейчас выбить. Ice cat, Ice cat айс ай Айс-дог. Айс-дог. Вот, еще скоро будет э, пустынный, то есть из песка сделаны питомцы. Это будет следующее яйцо. Я над ним еще работаю. И давайте я посмотрю баф золотого кролика. У него 400 тысяч кликов он дает. Золотой. Но айс-дог токсичный дает... Икс полтора миллиона кликов. Это самый топовый питомец. Ну, конечно, еще не самый топовый. Надо, получается, сделать токсичного самого последнего. И он, последний он дает по 100 тысяч, что ли. И то есть, получается, умножаем на 5, нет, точнее, на 15. То есть, умножаем 5 и по, на 5, потом еще 10, потом на 10. Получается... 5 миллионов X кликов будет самый крутой питомец на данный момент. Да, так вот, забавные факты. Чтобы увеличить ваши клики, вам не обязательно делать ребихты, а просто собирать гемы. То есть клики еще зависят от ваших кристаллов там и от всего, абсолютно. Почти от всего. От ребихтов и гемов. Вот, также если купить э, гембас, сейчас покажу какой. Сейчас. Блин. Вот... И, и забыл какой. Нет, не этот. Да, вот этот. Если купить вот этот вот геймпас, вот с такой иконочкой за 75 робоксов, то можно получить... Блин, за лагерь? То... Будет то, что будет мечтать каждый игрок в этой. То есть, кристаллы и ребихты, они прибавляют вам клики. То есть, например, у меня 300 миллиардов ребихтов, они прибавляют или умножают, и не помню. А кристаллы точно прибавляются. То есть, если у меня сейчас 9,8 миллионов кристаллов, то мне столько же прибавится к количеству кликов за одно нажатие. А если Но с донатом, у вас будет умножаться, а не прибавляться. Поэтому... Это намного выгоднее, чем X2. Согласись, Артём? Да. Это, это реально намного выгоднее. А что ты стоишь в ФК? Э, Делал одну вещь. А, ну делай дальше, если делаешь что-то. Блин, не даже эпик. Я эпик уже не, все. Ни, ни один эпик не выпал из этого яйца. Ни один вообще. Мне легендарка выпала 0.1. Это жесть. Доказательство. Сейчас подожди, надену, где она у меня? Сейчас. Походь. А Она фроги она их дает, но у меня тут вообще минимум их три к но поэтому я сейчас ее окупирую просто так показать тебе сейчас. Вот. Видишь? Алло. Вот. Да. Вот, поэтому И я сейчас. В смысле, вот она, вот. А, вот это вот, вот это? Да. Вот это? Да, да, да, да, да. Понятно. Но она это их 10 лучше всего экипировать просто старых. Да, поэтому я сейчас. -мо, сколько у меня этих нинкетов. Сейчас мы их всех перекрафтим. Перекрафтим собачек. Всех. Видите, крафты все работают. В отличие от прошлой обновы. Так, токсичного еще одного сделал. А где у нас золотые котики? Котики золотые в А по а, а пожалуйста, бак с кликами. Какой? Как, которая, если на, на, нажмешь, как бы, на, на клик, например, и клики не, не появляются. То есть сколько кликов у тебя? У, у тебя получается. Это не баг. Во-первых, у тебя просто большое количество кликов и ты не видишь, сколько прибавляется. Это, это не баг. Они прибавляются, просто ты этого не видишь. Просто они у тебя их очень мало, и тебе надо больше гемов либо больше риббитов. А так иногда появляется на экране на вашем, что вы получаете клики, поэтому все работает, не переживайте, все успешно работает. Ты можешь делать ребих, у тебя будет все работать. Ты просто этого не видишь. Поэтому это не бах. Это не бах. Бах, бах. Так. Потом, потом, потом. А, у меня и так и декает. Ты хоть видишь, сколько у меня кликов? А ты хоть у меня видишь, сколько кликов? Один миллион. Один... С чем-то. Ты в таблицу лидеров посмотри. Один куинтелет. Чисто потерялся с Кстати, хочешь, я тебе тоже скорость дам? Или не надо? Зачем? А чтобы быстрее бегать, кристаллы собирать. Ну, давай. Ща, файл, все. Если хочешь. Спид. Uh, какую тебе выставить? Ну пускай у тебя будет такая же, как у меня. Попробуй сейчас побегать. <мес> Все, теперь мы можем быстро фармить гема, а вы такого не делаете, потому что за это проходит бан. И, кстати, мы еще использовали такие команды, нам можно, мы админы, нам можно. А если это будут читы, а не команды, поэтому фразы банда, да. да. А так, ну, рекомендую, лучше их не использовать, так как вам это не поможет. Ну, хотя, вроде бы, нет читов на спидхак. Вроде бы, да, Артём? Да, нету. Да, в Рублоксе есть только там на... Короче, ты можешь выкрутить там джойстик, и ты просто полетишь по карте вот так, типа. Ну, короче, у тебя просто будет этот... Солом ты куда-то ползешь или падаешь, анимация. И ты будешь летать по всей карте просто. Это единственное, что может ускорить движение. А мы с помощью команд ускорили. И у меня скорость сейчас 50, а у вас 3, 25. Обычная скорость игрока в Роблоксе 16. А раньше в этом режиме было 20 вроде бы. Поэтому это я бафнул скорость. Но это еще давно я это сделал. Но с этой скоростью легко фармить гемы на самом деле. То есть, чем быстрее. Я хотел вот этот магазин, который тут еще долго стоит и не работает. Я его хочу использовать как этот, как его. Я забыл, как называется. Чтобы, типа, скорость можно было прокачивать, там, клики, кнопки, ребифтов. Вот, да. там, и так далее. Но пока что мне не позволяет знания в Roblox Studio, к сожалению. Поэтому я пока что делаю новых петов и иногда фиг баги. Кстати, еще осталось пару багов, я их сейчас вам покажу. Первое, отображение тролля. Это просто пустота. Он не отображается в инвентаре. То же самое с пэтами. Пабло. И... Нет, сейчас. И у меня нет этого пэта. И Димон. Все. Четыре питомца... Нет, подожди, сколько? Три питомца не отображаются у вас на экране, но... Я считаю, что это мини баг ну, напишите в комментариях, фиксить ли это или нет. Просто я реально не хочу тратить время а на... Почему у меня до сих пор, кстати, 1 миллион рубильцев? Потому что ты не прокачиваешь больше если или больше, я уже... да. До хрена, если сделал, уже. Кстати, за накрутку, а? если вы можете как-то накрутить, я не знаю, конечно, таких читов, вообще не знаю чтобы можно было накручивать и валюту в игре, это вообще... А хотя нет, я знаю, но просто их никогда не тестировал. Но я думаю, что они работают, поэтому мы вам сразу же за накрутку полностью всю статистику скрутим. А так бы мы, если бы была команда, просто нет такой команды, чтобы чисто одну статистику очистить и все а так мы очистим вам полностью весь прогресс игры, кроме питомцев. То есть, только весь лидер стат. Это еще вот эта вот панелька, на которой написано там, ваши э, нажатия, ваши рибликты, ваши гемы. Ну, короче, вы поняли. Ну что ж, вот такое вот видео. Надеюсь, что я наконец-то когда-нибудь перейду на свой аккаунт и не буду снимать с какого-то нулевого аккаунта, на котором. Кстати, я могу сюда спокойно получить донатерского пэта через Roblox Studio. Потому что там покупки бесплатные. Кстати, хочешь, я тебя добавлю, и ты сможешь бесплатно получить этого гидру, которая больше дает, чем это. А хотя, кстати, она столько же дает, сколько и максимальный питомец. То есть 0.1. А где родители мои, блин? А ты сколько ребихтов берешь? Там же написано сбоку, сколько ты ребихтов делаешь? 30к хочу. У меня уже достаточно их. А у тебя миллион Криков. пишет ребихтов. Кстати, я, может, еще добавлю отображение ребихтов? Как вам такая идея? Тогда это будет реквил. Ну... Ну ладно, мы все же, наверное, будем заканчивать это видео. Так, я лучше питомцев отключу нафиг. Надеюсь, вам это понравилось. Вы должны обязаны поставить какой-нибудь лайк или написать комментарий, что-то одно выбрать. Или подписаться. Вот, Артемка, попроси их, пожалуйста. А то это не, они этого не делают. Пожалуйста, подпишитесь. Вы обязаны по приказу всех генералов этого мира. Все. И по нашему приказу тоже. Поэтому все. сами Артемка и... все. И, и, и Артемчик. Да, кстати. Где-то вот там в подсказках будет ссылка на его канал. Все. Всем. Всем. <с> всем. Окей, да, <Артёмка> да,